Добрый день. Сегодня у нас очередная возможность задать несколько вопросов Александру Юрьевну Коренкову, директор Межрегионального института оконных и фасадных конструкций. Ну, в принципе, человек, под руководством которого на сегодняшний день действуют нормативы в России. То есть ГОСТ – это швы монтажных узлов примыкания, ГОСТ на сами оконные конструкции. Очень приятно, что такую возможность нам предоставили. Александра Юрьевна. Несколько вопросов, вообще на сегодняшний день эти ГОСТы, для чего они призваны, с какой целью, и что конкретно регламентируют? Ну, будем говорить о том, что, можно сказать, уже 20 лет этим ГОСТам, 20 лет они, в общем-то, верой и правдой служат. Разработка их была связана, ну и создание, в общем-то, института было связано именно с тем, что в Россию пришли в конце 90-х годов новые технологии оконные, а нормативов под них не было. И, как всегда помним пословицу, да, основоположниками этого дела были немцы, поэтому наша русская поговорка, да, что немцы хорошо, то русское... вот, То есть не всегда те немецкие технологии, которые пришли, хорошо работали на... Рынки, и вот задача адаптировать их к непростым климатическим условиям Российской Федерации, как раз и вот, это был первый этап, этап разработки. И в общем эти ГОСТы, уже 20 лет, потому что 1999 -го года, с введением в 2000 году, поэтому они вот и работают. Задача была, естественно, организовать производителя изделия таким образом, чтобы он выполнял, ну, условно говоря, минимум требований при производстве. И вторая, вторичная задача, да, чтобы качество изделий удовлетворяло потребителя. Но надо рассматривать, конечно, окольные блоки, что они должны учитывать именно место установки, где стоит, где квартира, где... Дом, на каком он этаже, да, как с точки зрения ветра, да, то есть, например, Новороссийск с его ветрами, да, там свои особенности установки, ну и вот и, и Дальний Восток побережья, там и тот же Петербург, когда где-то наоборот нужно учитывать очень сильную жару, где-то нужно учитывать перепады температур. То есть это уже такие специфические условия которые вот и производители должны. ГОСТ в принципе дает общее как бы, направление, а уже детализация идет непосредственно на производстве под конкретного потребителя, под место установки. И так. Плохо или хорошо, наверное, говорит тот факт, что 20 лет все-таки мы работаем по этим стандартам. и так далее. у нас первая редакция была в 2002 году, в 2012 году был пересмотр этого стандарта. И, соответственно, значит, у нас какие-то изменения происходят. Дальше у нас запланировано огромное сегодня количество ГОСТов на пересмотр, потому что ситуация на рынке меняется, появляются новые материалы, появляются новые технологии, которые также надо... Ну и надо немножко поменять саму концепцию, хотелось бы все-таки от ГОСТа на производство уйти на стандарты к требованиям конструкции. Для того, чтобы именно удовлетворить потребителя конкретно под те, как климатические, да, так и, и снаружи, и изнутри. да, Потому что разные требования могут быть у людей. Отсюда и соответственно. то есть. И в зависимости от этого будут удовлетворяться ну, материалы. Хотелось поинтересоваться на сегодняшний день. То есть, ну, вроде как, прогресс не стоит на месте, есть какие-то новые разработки, есть ну, соответственно что-то новое внедряется на рынке но одновременно с этим складывается ощущение что очень большой разброс то есть одновременно с тем что развиваются технологии и одновременно с этим же низкого качества оконных конструкций становится тоже к сожалению достаточно много можете как-то так это или нет или прокомментировать каким-то ну, образом понимаете у нас всегда было до да, сравнение мерседеса запорожница да? вот. то есть и тут и другой вроде бы автомобиль едет да, вопрос в том, э, с каким комфортом, да, как, какое удовольствие или неудовольствие вы получаете от этой поездки и, с, соответственно, э, ну, что вы хотите. Да? Мы, когда говорим об оконном блоке, но все-таки предполагаем, что это долгоиграющий продукт, который э, обязательно должен... Ну, Менталитет российский таков, что окно должно стоять, вот, условно говоря, 50 лет, да, в, заполняя межремонтный период. То есть мы говорим сегодня, конструктив и густы все наши, что по дереву, да, что по алюминию, по ПВХ, стеклопластику, они все нацелены на то, чтобы вот сам конструктив окна он служил не менее 40 условных лет то есть это примерно вот те самые 50 лет в общестроительном цикле а, значит могут меняться комплектующие но можно сегодня как говорят делать апгрейд окна да то есть поменять какие-то детали модернизировать его довести до э, какого-то совершенства, не вынимая из стены да. проблема заключается в том что если мы хотим дешево это не получается долго у нас практически уже в первый во второй сезон а, эксплуатации начинаются проблемы а вот если мы хотим дорого а, то не каждый застройщик готов сегодня а, такие деньги платить тот кто ну как бы пришел серьезно надолго тот не не уходит на дешевый э, рынок конструкций Ну, как вот в рекламе, да, покрасил и забыл, да Вот примерно здесь также поставил и забыл Типа на 5 лет хватит и дальше уже это Формально каждое, то есть окно не по ГОСТу настройку не ставится Почему я говорю о переходе на технические требования Потому что тогда мы можем предъявлять вот эти все требования по долговечности Того даже... И изделия в целом да? мы сегодня говорим о разработке стандарта на долговечность не каждого комплектующего а окна в целом потому что потребитель это как раз интересует сколько эта система вся будет работать да? мы сегодня говорим о том что вот уплотните значит скажем так я очень скептически, скажем так, отношусь э, к тому, к тому, что вот сегодня ЕПДМ заменяется на ТПЕ. Да? А, наши экспертизы они показывают, что особенно в крайних вот, условиях перепадов температур, даже Сибирь, например, да, вот а ТПЕ все-таки работает хуже. То есть он дубеет в зиму, он не перекрывает э, нам. Значит, зазор Между рамой и створкой Соответственно, это все вызывает продувание и негативную Оценку продукции Со стороны потребителя То есть, все-таки Основной критерий, чтобы из окна не дуло То есть Мы так долго вот Советские окна да, Заклеивали, там, промазывали там, азбез, там еще там чем-то вот. У нас не получалось да, чтобы да, вот это, мы получили новые окна все То есть мы должны сегодня ставить да, правильная армия да. я опять же сторонник все-таки профиля м -м, ну, теперь это раньше был класс а по толщине сегодня тип мне все говорят разницы нет так сказать все это в европе это все работает и так далее но если мы говорим о долговечности опять же, то вопрос очень такой, а, то есть, ну, нет у нас вот в долговечности на 50 лет вот этого сравнительного анализа. То есть те окна, которые выпускались раньше, они и работают, да, и практически нет. Вот, первые окна, которые ставились в России, они, ну, больше 20 лет уже сонно эксплуатируются, и нет вопросов а, по, по А вот эти тонкие... А, тип, а можно пояснить это толщина стенки по стандарту вот уже с 1 января 2018 года там были изменения значит толщина стенки должна быть не менее двух и мм. то есть формально 3 но может допускаться минус 02 то есть это 280 все остальные профили значит они следующие уже то есть у нас тоже заметился дисбаланс, потому что, когда мы раньше говорили о том, что у нас профиль э, 2,5 и минус 0,3 плюс 0,1, да, то, соответственно, у нас четко было понимание, что профиль – это класс B, и 3 минус 0,3 – это 2,7, то есть мы еще попадали, да, то есть 2,6 – это уже э, класс B, а 2,7 – это уже класс A то сегодня у нас получается разрыв. У нас нету плюса, и уменьшился минус. То есть у нас профиль э, толщиной 2,7 миллиметра ушел в класс B и класс B у нас получился от 2,7 до э, 2,3 То есть это очень большой такой да, промежуток, да и, соответственно, тот, кто делает 2,7 он в невыгодных условиях, потому что они в одной группе да, с теми, кто 2 и 3. То есть вот здесь тоже, э, так сказать, парадокс, и может быть как-то может быть стоит вернуться э, к старым нормативам и вот соблюсти соответственно этот баланс. Вот. И 2,8, ну то есть в идеале 3. При, особенно для наружной стенки вот, э, в условиях эксплуатации при больших перепадах и, на мой взгляд, еще очень важно э, летний режим, когда идет нагрев -процент. хотя все говорят, что лучше э, армирование держит э, тонкую, вот, более тонкую стенку но, не знаю, надо пока, я говорю, э, очень сложно об этом судить поскольку нет подтверждающих никаких характеристик вот. и э, следующий момент переход с, арми... э, с профиля трехкамерного да, когда у нас ну, я его называю равновесным профилем то есть когда у нас центральная камера с армированием и по бокам две камеры воздушных да, все у нас равновесное. следующий, у нас э, идет пятикамерный профиль, да, когда у нас уже две камеры на том же армировке. А с учетом того, что у нас сегодня идет тенденция утоншения и в армировании тоже, то есть э, все читают ГОСТ на профиль, который был трехкамерный, а данные по считают, что можно использовать э, и для пятикамерного тоже. Поскольку идет утоншение профиля, идет утоншение металла и как это все поведет себя. Плюс идет еще изменение конфигурации То есть если мы возьмем каталоги э, компаний 90-х начала 2000-х годов да, и, сем... да, и сегодняшние, ну и запутанное армирования и более сложное э, с дворцовкой да, сказать, ну, это тоже с, э, более способствовала стабильной работе оконного блока в целом вот. и опять же фурнитура количество зацепов как мы говорим, да, это точек где у нас створка как бы соединяется с коробкой да, с помощью фурнитуры оно должно быть также больше сегодня, особенно вот в тех районах где значительные перепады температуры, Но любой все моменты, они, естественно, будут подорожать. И когда все это а почему то дорого, подчас вот не могут объяснить, что все это именно связано с тем, что бы окно работало долговечно. И чтобы не дуло, так сказать, длительное количество лет, чтобы не было, так сказать, проблем. Поэтому здесь очень нужно, э -э вот, ну, скажем так, быть очень смелым, да, когда ты берешь на себя э, технические решения, повод упрощения, упрощения, упрощения. То есть природа все-таки говорит о том, что если в одном месте ты чего-то убавил, то в другом-то месте надо добавить, а, чтобы компенсировать. Но это не всегда получается. Поэтому, к сожалению, при том, что у нас сегодня прекрасное оборудование, уже, так сказать, в цехах стоит, да? а вот, мы научились правильно, в общем-то, и с помощью оборудования делать хорошие окна, но именно вот этот дешевизм, она приводит к тому, что экспертиста стало больше, то есть жалоб на конструкции со стороны потребителей идет гораздо больше. И, к сожалению, если раньше это можно было, там, говорить, третий, пятый, там, был, да, Сегодня это уже чуть ли не первые год эксплуатации, Мы начинаем получать. Вот. Но, хочу сказать следующее, что основная масса потребителей сегодня жалуется, ну, не, не, не основная масса, да, но очень часто бывает, что, особенно на цветных окнах, когда человек открывает окошко, и ну, створка слегка изохнет. К сожалению, это, да, с эстетической точки зрения не совсем красиво, но, с точки зрения ГОСТа не нормируется. То есть мы не будем говорить о том, что пробив по фронтальной плоскости у нас э, то есть, является криминалом. Все э, испытания окна на эксплуатационной характеристики проходят при закрытой створке. Створка у нас прекрасно закрывается и, соответственно, там не продувания, ни протекание, если водяной дать, у нас ничего этого не будет но тем не менее эксплуатационные характеристики изделия будут прекрасные, а потребитель говорит о том, что вот мне не нравится. То есть к сожалению, мы не можем своего, своего, производителю вот, такой дефект а, так самый предъявить, то есть окна выполнены по госту, госту соответствуют. А, в принципе они не дуют, но вот когда открывается это вопрос толщины армирования конфигурации армирования и так далее но это не, не дефект получается на самом деле тенденция это реально подтверждается потому что сегодняшний день по ремонту приходится сталкиваться если раньше такого не было то есть после течения нескольких лет но ну, к нам обращались заказчики ну, с всеми или иными проблемами по окнам потому что мы ремонтируем абсолютно любые окна соответственно сейчас специфика такая что люди в принципе, в первую же зиму, если у нас температура за окном опускается, оно меняет свои свойства, начинает продувать. И самое интересное, что на самом деле, то есть, по сути, потребители в погоне вроде бы как шире раму поставить, да, и особенно вот 80, свыше 80 миллиметров приходится сталкиваться с тем, что либо производители его удешевляют за счет, опять же, толщины стенки, и, соответственно, армирование устанавливается такое, такое же. То есть, есть уверенность вроде бы как у... А заказчики, что он приобретает на самом деле массивно, да, снаружи это выглядит достаточно эффектно. Если поставить 58-ю раму, 60 классическую, то есть минимальную ширину и свыше 80 миллиметров, это создает такой, как бы, контраст. Но на самом деле... Не всегда, конечно, люди понимают, что здесь может быть на самом деле больше даже в некотором случае минуса, если не будет необходимый запас прочности этой конструкции. И ну, вот, это, вот эти изменения, они, наверное, логичны и правильны в плане уменьшения диапазона допустимого, то есть по типам класса профилей. Потому что, ну, по сути, оборудование высокотехнологичное позволяет, ну, допуски, наверное, все-таки призваны все равно в технологическом процессе, что есть какие-то отклонения, да, невозможно сделать с нулевым да, допуском, да с нулевым допуском невозможно но с другой стороны и производители по этой тонкой грани в конце идут то есть как бы уменьшая и соответственно сужает диапазон все равно хоть какой-то а, сужается эти, эта возможность так сказать по нижнему краю идти то есть нижний край уже все равно все-таки поджимается сюда повыше на самом деле хотелось сейчас задать вопрос по монтажу потому как ну какой вообще части от качества а, готового потребитель получает да потому что на самом деле основное сегодня внимание а, большинства потребителей, сосредоточены все-таки на самой оконной конструкции, там, может быть, углубляются в комплектующие и так далее. Но монтаж, он же тоже, наверное, имеет какое-то значение, да? но ну, по моему мнению, он имеет очень большое значение, но конечный потребитель, ну, наверное, процентов 20-30, может быть, касается этого вопроса. Большинство, вот, окно там, и причем ориентируется только на производителя профиля, хотя в окне там и стеклопакеты, и фурнитуры, и там, и так далее, да, еще куча комплектующих, армирования, которые необходимо соблюсти то есть хороший профиль установив некачественные остальные комплектующие вряд ли получится достичь результата но все-таки по монтажу да и в этом плане потому что ну вроде бы как по ГОСТу да но все наверное знают что а, там ну по крайней мере многоэтажки сдаются приходят там должно все соблюдаться но по факту а, люди когда заселяются в новые дома и часто сталкиваются с тем что либо эти окна нужно доводить дома либо м -м, ремонтировать их либо вообще очень часто их меняют ну вы знаете а... Как бы если говорить о процентном соотношении, то, конечно на монтаж приходится э, иногда до 80 процентов рекламации. Значит, э, если по изделию у нас оборудование, так сказать, обученный персонал и так далее, да, то на монтаже это уже исключительно человеческий фактор, ну и э, вопрос конечно применения материалов. Поэтому Гост вообще как, он говорит о том, что вы должны обеспечить именно отсутствие промывания, промерзания. Вот. А каким образом вы достигаете, этого, да, это уже то есть, в госте есть различные варианты решений, но это не значит, что... Именно в этом надо применить такое. -то. то есть все время мы говорим о том, что надо все рассчитать. Надо рассчитать место установки окна. Надо рассчитать, какие материалы применить. Да? То есть вот у нас сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас в утеплителе ставится окно, а аргентия пена с минеральной ватой у нас нет. Да? И потом то есть она цепляется в период монтажа. Когда начинается эксплуатация, появляется щелочка и все, и уже пошел. Холодный воздух и, соответственно, проблемы у потребителя. Поэтому здесь нужно говорить именно о том, что нужно тоже узор проектировать, проектировать под стену уже дома, особенности стены, ну и под климатику уже региона. Вот. Какие материалы применять? Да? Скажем так, у герметика у него выше уровень страховки. То есть, если значит монтажник прохом пропенил и герметизация как бы позволяет перекрыть вот эти недостатки у ленты свои особенности к сожалению у нас плохо готовится стеновой проем и лента потом начинает просто отходить от этой стены которая не подготовлена то есть лента родилась в Германии под идеальные проемы которые немцы делают и там это прекрасно работает вот. У нас это все монтаж идет в зимних условиях. На ледяную стену якобы приклеили ленту и так далее. То есть это не значит, что материал плохой. Это надо вот все время смотреть, а как дальше, какие будут откосы, а что у вас будет. То есть почему мы говорим, что весь цикл должен в этот процесс включаться материалы должны применяем должны быть совместимы между собой вот это так сказать основополагающее и уже дело производителя сегодня к сожалению после того как Европа в рамках борьбы за экологию да, меняла состав газа который используется при производстве пены для того чтобы она выходила да, из баллона вот, у нас резко упало качество пены то есть вот лично я перед рождением внучки значит, делала замену откосов. Ну, 20 лет назад в основном был гипсокартон. А сегодня это уже, скажем так, даже при наличии там, хорошей краски все равно это уже не имеет внешнего вида. И поменяли, значит, соответственно откос и вот пену посмотрели за ленточкой как раз и ребята вот монтажники которые делали говорят, ну надо же говорят, как она то есть как будто вчера поставлена то есть сегодняшняя пена к сожалению вот вот. поэтому нужно тоже перестраховывать себя это не вина то есть условно говоря она прекрасно может выходить из баллона в первичном своем состоянии и может быть очень потом некачественно через полгода когда происходит замена газового навоза то есть вот это сегодня тенденция понимаете поэтому должны быть э, в шве да, один элемент должен подстраховывать другой поэтому как это выбрать какой о, вот так сказать, да опять же тот же псу при тех перепадах значит, который у нас есть, он должен быть соответствующей толщиной. Да? Но производитель часто экономит, берет более узкую ленту, значит, на какие-то перепады ее не хватает. Поэтому очень, ну, вот такие вот всякие вещи они происходят. Поэтому это не вопрос материала. Можно сегодня любой другой.. Тип монтажа разработать, собственно, нас очень, во многих регионах, никто не отменял штукатурку, паропровенциальная штукатурка, это тоже, пожалуйста, можно применять именно снаружи, то есть эта технология осталась, и от нее как бы шли все цифры, которые заложены в паропровенциальности, поэтому вот, здесь вопрос не то, что вот монтаж по ГОСТу это вот это, да? вот это нужно выполнять, основные требования, да, чтобы не промерзало, не продувало, и чтобы это работало очень долго в течение 20 лет. Ну, то есть норматив идет 20 условных лет. И вот как это обеспечивается, да, это уже задача непосредственно. -то. Потому что мы, например, сегодня для Норильска рекомендовали, поскольку там практически всегда холодно, да, мы предложили решить вопрос, что сначала идет снаружи заполнение жгутов велотерма, да, сразу тепловой контур отделяется и потом небольшая подпенка все и они подпенивают снаружи и изнутри уже ну, этот самый, но уже они работают в теплом контуре. то есть пожалуйста эта технология сегодня есть еще различные там российские материалы а, которые можно использовать взамен пеной и тогда мы вообще уйдем от этих проблем связанных а, то есть ведь все Окружающие материалы, они связаны с тем, что пена на солнце под действием ультрафиолета теряет свои свойства. Да? То есть дальше пена набирает влагу, опять теряет свои свойства. Да? То есть вот это, то есть, если обеспечить это, применять бы, другие материалы от пинки, которые, значит, когда-то, да, от конопатки, ничего нет. Сегодня есть более такие материалы, там лм, сгут именно такого этого самого уже промышленного производства, которое можно использовать. Для деревянных вот это вообще идеальный вариант, чтобы можно делать маленькие зазоры. Поэтому нужно говорю, проявлять творчество, учитывать специфику региона, специфику стены. И здесь нет управленного жесткого требования. Ну, на самом деле это чувствуется, мне кажется, на сегодняшний день э, значительно больше необходим профессионализм, кто это устанавливает, чтобы это было осмысленно, то есть использовать тех или иных материалов. Потому что если раньше э, то есть комплектующие давали запас прочности это, да, и вот. можно было нивелировать вот мы сказали, низкую квалификацию. Что сегодня а, у нас, к сожалению, все идет на нижнем пределе допуска. И все проблемы начинаются, когда вот у нас, э, ну, условно, да. Э, раз, э, скажем так, расчетные температуры для эксплуатации в жару, да, это где-то 70 градусов. Ну вот жара прошлого лета, да, она в ряде случаев нагревала фасады, но гораздо больше в И сразу все, отсутствие вот этого запаса, она сразу вызывало, э, так сказать, проблемы. То есть вроде бы все в допуске, каждый. В а в целом, как у Райкина костюм не сел. Ну да, но я в плане того, что и использование, то есть получается на сегодняшний день, для того, чтобы обеспечить качественное... Качественный монтаж в том числе Нужно понимать, какие материалы нужно покупать И разбираться, приходится углубляться В там в состав пены, какой газ Какой производитель, просто раньше же такого не было То есть по сути, то есть я имею в виду, Это еще и профессионализм То есть оконных компаний, в том числе, кто выполняет монтаж Потому что, если раньше там монтажник Допустил какие-то ошибки, но пена, плотность У нее была в разы выше, соответственно Это все держало, где-то не запенило Это так ярко не выражалось, то сейчас все эти Минусы, они становятся явными Настолько быстро, что иногда заказчик удивляется, что как так? То есть, да, через полгода и, пожалуйста, окно уже, монтажный шов уже в негодности, створка дует и так далее. Александр Юрьевна еще хотел такой вопрос задать. Экспертным специалистам данной области его задаем. На что конечному потребителю, заказчику обратить внимание для того, чтобы получить должного качества оконную конструкцию, ну, либо дверную, соответственно, с тем сроком службы, о котором вы говорили, 20, 40, 50 лет. Вопрос очень сложный, но, наверное, надо все-таки смотреть сегодня там рейтинги компании публикуются, да, там, э, сказать, съездить в офис, если есть возможность э, съездить на производство, да, то есть, если тебя не пускают на производство, значит уже не стоит, наверное, вот такой компании заказывать, да, если компания не может предъявить э, Значит, документы подтверждающие свое качество да, то есть декларация о соответствии цели обязательный документ а для стройки делают обязательно еще сертификат соответствия то есть подтвердить что твоя продукция проверена в лаборатории да, что вы делаете окна на соответствие Стандарту и это сказать это подтверждено специалистами вот. ну и Конечно, насторожиться, да, все-таки, когда вам предлагают очень дешевые окна, да, нужно понимать, что, ну, наверное, как это, дешево долго не бывает, да, будем немножко перефразировать. Поэтому нужно смотреть, да, прийти в офис, посмотреть, вот, какая толщина профиля, какое армирование ставят да как вообще вот ну я говорю если посетить производство там все будет понятно есть порядок на производстве значит это если мусор там это и так далее то есть все то есть культура производства тоже очень значит ну и скажем так у нас сегодня разрабатывается стандарт на производство оконных изделий но уже выше стандарты на монтаж и по большому счету все монтажники должны быть аттестованы да на соответствие данному стандарту поэтому здесь очень важно конечно вот профессионализм особенно на монтаже это исключительно рабочие руки их значит умение ну и еще один вопрос, наверное, который хотелось бы осветить. Да, это вопросы безопасности. Сегодня очень много об этом говорим. Вы вот на нашем стенде и здесь у нас представлена вот наша разработка. Это москитная сетка. чтобы дети не падали, да? То есть вы видите москитные Здесь специальный крепеж. Крепится сетка в металл усилительного вкладыша здесь тоже должен соответственно быть не тонкий металл, да, чтобы обеспечить эту безопасность и до 180 килограмм может выдерживать взрослый ребенок. Да, то есть ребенок, ребенок и, значит, ну, скажем так мы вопросом вопросам о долговечности говорили, что это не менее 7 лет, то есть это условно говоря, до того возраста, когда ребенок идет в школу и становится уже более так скажем умным да и может оценить э, безопасность то есть, то есть можно ставить и замки специально здесь вот тоже стоит специальная фурнитура когда можно окошко открывать только Сейчас, не открою, вот а, ну, он да? то вот режим э, значит буквально на несколько миллиметров он не был подходит вот компании Винхаус, то есть безопасное проветривание здесь так сказать, все это обеспечивается ну и в плане вот сегодня вопроса так сказать взрывов газа да, вот конструкции значит легко сбрасываем, которые тоже можно делать уже в жилых помещениях вот специальные разработки которые, так сказать, уже решили и красоту, потому что было прежде всего разработано для промышленных зданий, да, где красота не столь важна. И сегодня решили эти вопросы. Поэтому нужно себя любить, да, то есть вы ставите продукт, который как минимум 20 лет должен служить. Не нужно на нем экономить. Да? То есть надо делать продукт, который будет служить долго, ставить продукт, который будет служить долго. И, соответственно, чтобы он решал все задачи. Да? То есть не только, чтобы не дуло, чтобы решались вопросы и проветривания, да, а нормального воздухообмена, то есть вопросы клапановки, но и вопросы безопасности. Соответственно, это все стоит каких-то определенных денег, но когда вы покупаете именно дорогой продукт, то есть когда вы покупаете машину, вы всегда хотите, чтобы у вас был и кондиционер, да? и чтобы все были датчики, которые там комфорт а, внутри машины а? да. но вы в доме то проводите гораздо больше времени чем в машине а подход к выбору окна к сожалению вот, чтобы подешевле поэтому нужно вот все таки любить себя ставить хороший продукт которому значит не было претензий долгие долгие годы еще раз напомню сегодня мы в рамках международной выставки мосбилд 2019 по Интересные вопросы задали и получили на них не менее интересный ответ, очень даже интересный. Спасибо Александру Юрьевне Куренковой, опять же, межрегиональный институт оконных и фасадных конструкций, город Санкт-Петербург. Спасибо большое.